Ух ты, и снова я. Александр Кривола печенье. какая лилия, ребят, Красавица. Просто леди. М? Красавица, да? Лилия просто леди. Она так и называется. Леди. А дальше я запамятовал. Как дальше? Это лилия у соседей. А их сколько? Раз, два, три, четыре. Лилии. Ну, значит, будут пересаживать и будут делиться. Ну все, ребятка. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Кривола. красиволивый Красиво левый.